В конце ноября Федеральный институт НАМИ закрыл сделку по приобретению активов ушедшего из России Nissan, включая автозавод в Петербурге. В течение шести лет Nissan имеет право выкупить имущество обратно, поэтому никаких новых инвесторов на остановленный завод привлечь нельзя. Однако принадлежащим НАМИ заводом будет управлять автоваз, и производство машин возобновится уже в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер Денис Мантуров, причем сказано это было между делом — речь шла о восстановлении рынка в целом. Занятно, что Минпромторг упрямо сохраняет прогноз падения российского рынка на 55% — до 750 тысяч автомобилей, хотя за 11 месяцев продажи провалились гораздо глубже — более чем на 60% — до 550 тысяч. И добрать недостающие 200 тысяч за декабрь будет невероятной удачей. Что же может выпускать АвтоВАЗ на бывшем заводе Ниссана? Осенью тольяттинцы активно вели переговоры с иностранными партнерами, И предположим, что речь идет о китайских машинах. Один безработный завод у ВАЗа уже есть — это Лада Ижевска, ранее выпускавший «Весту». По идее, в Удмуртии сохранится производство компонентов, но это мелочи для площадки мощностью 230 тысяч комплектных автомобилей. Пресс-служба Минпромторга рассказала о заседании совета директоров «Автоваза» под председательством Дениса Мантурова который среди целей компании на 23 год назвал возобновление производства «Лады Ларгус» в Тольятти и выпуск опытной партии электрических «Ларгусов» в Ижевске. Формулировка «опытная партия» означает «машины, готовые к тестовой эксплуатации». И это крайне амбициозная задача. Логичнее предположить, что за один год завод успеет собрать лишь приблизительные, пробные экземпляры — фактически ходовые макеты. Проект третьего поколения Нивы, которую Автоваз с разной интенсивностью разрабатывает еще с 2007 года, в который уже раз заморожен. В своем окончательном виде Нива 3 должна была воплотиться в 2024 году в виде родственного дастера кроссовера на французской платформе CMF и даже основать отдельный суббренд. Но понятно, что в нынешних условиях этого не случится. Все это означает, что новинок с полным приводом у Лада не просматривается даже в отдаленной перспективе. По соглашению с Renault, АвтоВАЗ имеет право выпускать под своим брендом Duster. Но делать этого не будет, ведь французам пришлось бы платить роялти — 4% от продажной цены. А это сравнимо с рентабельностью автопрома, которую президент АвтоВАЗа Максим Соколов в недавнем интервью изданию Forbes оценил в 4-5,5%.